На самом деле дети волшебные. Проекты просто не по годам. Ну, я в 15-16 лет не этим занимался. Дети абсолютно молодцы. Чего не хватает им, им явно никто ничего не рассказывал про коммерциализацию проекта. То есть хорошие идеи есть проработки. Они не особо понимают, что с этим делать, куда и как это продавать. Им бы какой-нибудь курсик по этому поводу бы получить, конечно. Много хороших идей с экологией. Прям видно, что детям не все равно, актуальные проблемы. Мне почему-то, не знаю почему, очень запомнился прикольный 13-летний парнишка, который сделал игру, чтобы его младшая сестренка научилась считать, выучила таблицу умножения, собственно говоря. И она в игровой форме это сделала за день, по его словам, что, ну, это прикольно. Вот, у него там есть еще один товарищ, который тоже, его же возраста, и делает что-то про астрономию тоже, какую-то игру. Вот, я им предложил объединить усилия, чтобы создать что-то такое, какой-то большой пакет. Девчонки молодцы, делают экологические там тоже проекты классные. Парнишка из Москвы, который... Придумал, как перерабатывать остатки от э, переработки риса в Краснодаре. И, собственно говоря, вот у него идея, что с этим можно сделать э, полезного. У них очень правильный поток мысли, правильный вектор. Нужно находить хорошие ресурсы, хороших менторов, которые помогут им получить недостающие знания и пробовать, пытаться расширять горизонты своего видения, потому что кто-то сконцентрирован только на регионе, кто-то -то сконцентрирован только на России, им нужно немножко расширить свои горизонты, и нужно, соответственно, люди, которым просто помогут уже на местах э с этим всем справиться, кто может подсказать, как, что сделать.